Азин Мототет представляет лодочный мотор ПАРС. Модель данная подходит отлично для резиновых лодок максимальной длиной 3,3 метра и для максимальной скорости до 25 км в час. Двигатель 3,6 лошадиные силы. Он двухтактный, одноцилиндровый, Ему и объем двигателя 75 кубических сантиметров. Есть вот такой анти, антишумный двигатель капот, он вот так снимается под ним есть топливный бак объемом на 1,4 литра есть доступ к свече так же само снимается вот эта вот резинка и мотор в принципе так же самое легко и одевается есть вот такие клипсы, которые держат этот капот что входит в комплектацию двигателя это заводная ручка вытяжной подсос на румпеле уже будет управление оборотами двигателя есть вот такая же самая эксцентрик для регулировки плавности хода то есть вы можете ее затянуть и будет держать нужные вам обороты есть чека безопасности и на этой же чеке есть кнопка остановки двигателя. Далее. Топливный кран. И в этом двигателе уже есть нейтральная передача. То есть она работает от себя. Это нейтральная передача. На себя будет включаться винт. А есть вот такой полуавтоматический фиксатор для поднятия двигателя также есть регулировка плавности хода самого двигателя за счету такого эксцентрика сброс воды контроль далее антикавитационная пластина окна забора воды и конечно же есть четырех Четыре позиции регулировки трима. Вот. Чтобы опустить мотор, вы поднимаете вот этот рычаг и его опускаете. Заводится мотор. То есть поставили, перевели кран в нужное вам положение. Все, двигатель работает. для того, чтобы включить передачу. И остановка объема. Итак, есть удобная ручка для того, чтобы донести мотор до лодки. Вес мотора 15 кг. И а, есть еще одна особенность. Для того, чтобы двигаться назад, что вы делаете? Вы поднимаете двигатель, переворачиваете румпель и разворачиваете сам мотор. То есть вот так будет лодка двигаться назад. Есть, ну, так же само вы ей управляете. Делаете это обратно. То есть мотор сделан максимально качественно и максимально удобно для того, чтобы получать удовольствие от его использования.